Всем привет, совсем недавно произошел очень интересный момент, попалось мне в пяти коробках сразу четыре знака воскрешения. И знаете что, сразу вспомнил о тактике, в которой говорилось о том, что если попадается такая удача, нужно все бросать и срочно идти крутить донат, потому что именно в этот момент шансы увеличены, но... Это же бред, подумал я, и все равно пошел крутанул бушмастер, потому что тогда у меня его не было. В пяти коробках ничего ценного, разумеется, не оказалось, и... Взял на удачу еще одну коробочку, и что бы вы думали? Баррет М107, полный провал, но уже через неделю, взяв всего лишь 5 коробок с М16А3 же, кстати, по одной коробочке я их брал, она мне выпала, вы представляете? И сейчас поясню, почему мой выбор упал именно на М16 и вообще. Многие, я думаю, этого просто не замечали. Да, взять, к примеру, обычную М16 и обратить внимание как раз на тот самый прицельчик с зеленой точкой, почему-то именно с ним у меня в последнее время более-менее так заходит игра. Для сравнения выбрать, конечно, М16А3 же. и вот что мы видим. Зеленая точка на этом прицеле гораздо аккуратнее и меньше, а это значит, что и на игре это скажется, потому что играть с таким прицелом будет куда приятнее. И взять тот же Энфилд или любой другой донат, кроме золотого, кстати, вот если золотую берету посмотреть, там. Эта точка тоже аккуратная и маленькая, что самое главное. И я прекрасно помню, как у меня просто шикарно залетала игра с такой вот точкой, именно с этим прицелом. Но это еще не все. Такую же классную аккуратную точку я замечал и на зимней калике, на зимнем ауге. Видимо, серия зима тоже наделена вот таким вот интересным бонусом, о котором многие даже и не догадываются. Но вообще, согласитесь, это какой-то баг и такого разделения, такого отличия не должно быть просто. И, разумеется, конечно, на этой эмочке я использую именно такой прицельчик зеленой он здесь очень, очень даже в тему Стоп, мне кажется, или перед прошлым сезоном РМ обещали какие-то особенные награды Приуроченные это было к Дню Победы, я точно помню Так, вот последний раунд я уже доиграл Первую лигу тоже забираем Все, осталось открыть коробки за рейтинговые матчи Особая награда, интересно, это то, о чем я думаю Коробка... А, это коробка с горными камуфляжами, е мою. И такого, по-моему, не было у меня так, так, так, бонус за повышение для лучших из лучших, это САЙГА 12С на 30 дней, ни хрена себе. В прошлом мне давали Макмиллан, если кто помнит. Так, еще одна награда с донатиком, мк 14 БР на этот раз. И, судя по всему, три остальные коробки будут беспонтовыми абсолютно, хотя шансы все еще есть. Или нет.